подкрашивали цвет профиля попадание очень приятное очень классное столько створочка ставим на порог порох раму используем здесь вот И не мешает рама И Очень прилегание прекрасно сейчас закрепили вверх вниз сейчас крепим боковинки на механику верхушку закрепим не закрепим Все такая живая рабочая Победа!